Всем привет! С вами Доктор Вася. Это первое видео в 0.9.3. Смотрите, какой состав команды у нас. У нас, значит, один тяж, это Е100. Больше половины команды СТХ. 5 ПТ-САУ и один Светляк. У них в команде вся команда почти СТХ. 3 ПТшки шки один Светляк. Я решил поехать направо. Здесь как там Кади, фиг проедешь. Приходится всем поступать дорогу. Проехал. Все, поехали наши налево, как мы видели на воду. Вдруг обедок разворачивается, езжает и зовет меня за собой. Ну, помочь надо было, я согласился. Помочь обедку. И считаю, что сделал правильно. Потом, сами видите, в конце видео, почему было правильное решение поехать не на воду. Немножко, немножко перемотаем. Светились враги. Ну, здесь проходим, проходим. Здесь стал ФОЧ. перемотаем. Так, значит, здесь просто 1 на 1 счет уже. ФОШ нет ездить, мешает мне цель вести Огонь Тут обедок 630 еще катается Перематываем Вот мы видим выходит 30. Я плюху впаял 62 и ФОШ забрал Я получил плюху Но понимаю, что я подпираю ФОШа Уступаю ему место Пусть отъезжает дальше наш второй вид засвечивает 90 -ка. я бегом к горе стрельба мимо но я уже у горы это уже плюс дальше мы видим что с собой а, чистится бой 140 И еще второго вот, смотрите. не полетает в люк теперь 62 выкатывается рикошет так тут вот стоим 62 сбивает мне гусеницу сбил мне гусеницу я поремонтировался объезжаю не пробить. он меня не пробил ну я его пробил естественно смотрим дальше здесь получается у 90 759 и 50 м 11. Надо помочь 62. -му. Я переехал. Вот мы видим батчата. Я его забираю. Дальше книжку перемотаем. Здесь он получает Плюху 62. -й. На урон 90. -ку. Здесь выкатывается Е50М. Я ему стреляю, пробиваю и забираю. Здесь мы видим 62 на его 913 жизни. Откатываемся я назад. Вспоминаю, что объект 140 остался там один. Вот, мы немножко отходим. отходим. вот здесь Немножко я сдал назад, потому что дало бы сильно меня 62 го чтобы не прилетело. Вот здесь мы видим 140 -го. Но я думал, что мне фош поможет, но он был туда отвлечён. Вот мы смотрим, он прилетает, он опять же, откатывается и бой один на один. Ему в этой ситуации ему вести огонь удобнее, потому что он снизу. Все-таки фош стрельнул, тоже рикошет. Я выкатываюсь, поставляюсь, я рикошет сделал ему, а он меня пробил. В общем, вот опять. Я получаю плюшу, недоверимый корпус и думал надо спуститься вниз, чтобы не умереть. Тут я вижу, что нашим 62-м нужна помощь. Стоял, подождал немножко. Видел нашу 26 остается. встаётся. Он стрелялся. 62-й захочет его забрать. Ну, мы да, спасли своего и забрали. Здесь мини-140-го. Опять же таки он стреляет но я впадаю в пушку взрыв пока едем дальше дальше остался два танка это вафли и е4 мы проезжаем вот если я занимаю позицию видим Су-40 уманивает вафлю и прилетает и ее забирают ну, дальше смотрим я ее поднимаюсь наверх Е100 ранит Е4. А, и Вафли уничтожает Е4. А, спасибо всем за просмотр. С вами был доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пишите, как, какие вам еще видео показать, на какой технике. Скоро выйдут бои на Укреп-Районе в обновлении 9.3. Всем спасибо, всем пока.